Дорогие наши радиослушатели, с радостью спешу вам сообщить очень приятную, замечательную новость. Вы уже слышите, что наш гость в прекрасном настроении, он смеется, он улыбается, он готов к встрече с вами. Итак, мы встречаемся с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка», и, как вы уже слышите, Алексей у нас на связи, поэтому, Леш, добрый день. Добрый день, Толя! Добрый день, дорогие дамы уважаемые господа! Вчера у нас были первые праймериз, первичные выборы в штате Нью-Гэмшир. Вот что сказал об этих выборах в 1988 году. Тогдашний губернатор Нью-Гэмпшира Джон Сунуну, я цитирую этого замечательного человека, отца 12 или 15 детей, он сам сбился со счета, когда рождался очередной ребенок. Итак, Джон Сунуну сказал в восьмом году, народ Айевы собирает кукурузу, народ Нью-Гэмпшира выбирает президента. Окей, дамы и господа. Джон Нуну не погрешил против истины. Напомню, это 1988 год. До этого года, до 1988, только один победитель Кокуса в штате Айва перешагнул порог Белого дома. Это был Джимми Картер в 1976 году. Что же касается праймерис в Нью-Гэмпшире, что все президенты, начиная от Дуайта и Зенхаура, это 1952 год, до Джорджа Буша, отца 88-й, побеждали в этом штате. Перечисляю. Эйзенхауэр 52-й год, Джон Кеннеди 60-й, Линдон Джонсон 64-й, Ричард Никсон 68-й, Джимми Картер 76-й, Ронни Рейган 80-й, наконец, Буш Папа 88-й год. Итак. Народ Нью-Гэмпшира выбирает президента. И поэтому каждый вступающий в избирательную гонку, политик, знает, насколько важно быть в Нью-Гэмпшире, если не первым, то в худшем случае вторым. История последних 70 лет не знает случая, когда кандидатом в президенты, будь то демократическая партия или республиканская, оказался политик, который финишировал третьим первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. И каждый, кто, глядя в зеркало, видит президента, приезжает в Нью-Гэмпшир многократно. Первые визиты первый визит обычно за полтора-два года до выборов, бывает раньше, ну потому что следует установить контакты с местными политиками и пожать руку будущим избирателям. И вот в дни, которые предшествуют Праймерис, крупнейший город Нью-Гэмпшира, Манчестер, превращается во временную столицу общенациональных СМИ. Мы это видели вчера, позавчера, начиная с воскресенья. Все ведущие телекомментаторы, я имею в виду ведущие общенациональных СМИ, были в Нью-Гэмпшире, в Манчестере. Что касается отелей, ресторанов, кафе, баров, магазинов и так далее, то в дни предшествующие Праймерис они получают такую же массу денег, как и в предрождественские дни. Прибавьте к этому, дамы и господа, миллионы долларов, которые получают нью-гемпширские телекомпании, радиостанции, газеты за показ и публикацию рекламы претендентов президенты. Согласитесь, есть чему завидовать другим штатам, но особенно тем штатам, в которых праймерис превращается в формальность, ибо победитель гонки республиканцев и демократов уже известен. Поэтому нет ничего удивительного, что Нью-Гэмпшир вызывает недобрую зависть. И мы давно с вами слышим вопрос, заслуживает ли такое внимание штат с населением полтора миллиона человек? В последние годы к этому вопросу обязательно, обязательно добавляется еще один вопрос с расовым оттенком. На каком основании Белый Штат играет громадную роль в выборах президента? В самом деле, дамы и господа, афроамериканцев в нью гэмпшире чуть более 1%. Латиноамериканцев... Их вообще кот наплакал, они внесены в категорию и другие. Немного истории, дамы и господа. Первичные выборы праймериз родились не в нью Идея «Праймерис» принадлежит Роберту Лафалетту, это политический деятель конца XIX века, первой четверти XX века. Он был конгрессменом, он был губернатором штата Висконсин, и в течение двух десятилетий, с 906 по 25, он был сенатором, представлял Висконсин в Верхней Палате Американского Конгресса. Господин Лафалет принадлежал к левому социалистическому крылу республиканской партии. Он был прогрессистом, как сегодняшние демократы. В 1924 году он основал прогрессивную партию и баллотировался в президенты, но баллотировался без успеха. Так вот. В конце 90-х годов XIX -го века мистер Лафалет провел в Вискансине кампанию за пересмотр системы выдвижения кандидатов на выборные посты. Речь шла о местных выборах, не президентских. Обычно кандидатов назначали партийные боссы. Что касается редового избирателя, он в отборе кандидатов не участвовал, ему предстояло лишь выбирать между кандидатами, которых назначили боссы партии. И вот на референдуме в Висконсине в 1905 году избиратели одобрили предложение Лафалета проведения праймерис. И уже через 4 года в 909, году в Вискансине два прогрессиста Сражались друг с другом за выдвижение кандидатом в Сенат. Кому из двух быть кандидатом в Сенат решали избиратели, а не партийные боссы. Это 909 год. Эстафета у Вискансена подхватил славный штат Орегон. В 910 этот штат решил проводить президентские праймерис. В 1912 уже 12 штатов выбирали в праймерис делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партии. В 2020 году 26 штатов выбирали делегатов съезда в праймерис. Правда, в последующие годы некоторые штаты отказались от праймерис. С 1936 по 1968 только в 12 штатах проводились президентские праймерис. В числе этих 12 всегда был штат Нью-Гэмпшир. В 1949 году легислатура Нью-Гэмпшира приняла закон об открытых праймерис, open праймерис. Что это значит? Согласно закону штата Нью-Гэмпшир, демократ имеет право голосовать в республиканских праймерис, республиканец имеет право голосовать в демократических праймерис, и более того, право голоса в праймерис есть у избирателей, которые не зарегистрированы ни в одной из двух главных партий, ни в демократической, ни в республиканской. Этим первичные выборы в Нью-Гэмпшире отличаются от первичных выборов большинства штатов. Ну, Например, в Нью-Йорке, в Калифорнии, в Нью-Джерси, в Канетикуде, во Флориде, в Пенсильвании избиратель голосует только в праймерис своей партии. Если вы демократ, вы голосуете в праймерис демократической партии, республиканец в праймерис республиканской партии, а если вы не зарегистрированы в этих партиях, то в праймерис вообще голосовать не можете. Но вот вчера, вчера, во вторник, тысячи нью-гэмпширских республиканцев имели возможность голосовать в демократических праймерис поскольку победитель в республиканских был известен, это Дональд Трамп. Кого из демократов поддержали республиканцы? Дамы и господа, пока что у нас таких сведений нет. Мы можем с вами только гадать. Я предполагаю, я предполагаю большинство республиканцев, которые решили голосовать в демократических праймерисах, голосовали за кандидата, у которого наименьшие шансы победить Трампа. И будь я республиканцем в штате Нью-Гэмпшир, то вчера я бы голосовал за Крэзи Берни. Чтобы убедиться, дамы и господа, в разнице между праймерис Нью-Гэмпшир и праймерис в любом другом штате, достаточно сравнить бюллетени для голосования. Вот. Заглянем, давайте-ки в бюллетень, вчерашний бюллетень претендентов президенты в праймере с демократической партии. Заглянем. Как вы думаете, сколько было человек записано в этом, в этом бюллетене? Ну сколько? Ну если вы не знаете, то не гадайте. Их было 33. 33. Ну, естественно, среди них были губернаторы, сенаторы, конгрессмены, мэры, которые вступили в гонку в прошлом году, и даже те, кто отказался от продолжения борьбы, также все еще значились в бюллетенях. Но в бюллетене демократических праймерис был, например, господин Роберт Кар Уэллс. Это бывший тренер футбольной команды одного из университетов Южной Каролины. В праймерис... В бюллетене праймери с демократической партии значился нью-йоркский бизнесмен Генри Хьюэс. Также в бюллетене значился шахматист Самуэль Говард Слоу. Этот господин какое-то время работал в Совете директоров Национальной шахматной федерации. Каждый из таких претендентов... Президент и создает. В овальном кабинете ему не быть. Ну, дамы и господа, почему бы не воспользоваться возможностью, которая предоставляется Конституции каждому американскому гражданину, который родился в Соединенных Штатах и которому перевалило за 35 лет. Можно увековечить, согласитесь, свое имя в глазах родственников, друзей и знакомых, всем показывать бюллетень. Дамы и господа. Папа, мама, дедушка, бабушка, глядите, я-то тоже был претендентом на пост президента. Окей. Вы можете зарегистрироваться, кстати, кандидатом в президенты в любом штате, но только Нью-Гэмпшир привлекает таких господ, как Уэллс, Кьюис, Слоун. Во-первых, это штат первых праймерис. Это важно. Во-вторых, Правила регистрации в этом штате наипростейшие. Нужно внести в казну штата тысячу долларов, внес тысячу баксов и становишься кандидатом. Вот, например, в штате вторых праймерис, они будут в Нью Южной Каролине, следует заплатить 35 тысяч долларов, дамы и господа, 35 тысяч долларов серьезные деньги. Можно купить машину тысяча долларов, окей, почему бы не зарегистрироваться для участия в праймерис в штате Нью-Гэмпшир. И штат Нью-Гэмпшир отличается от большинства штатов не только расовым составом населения, не только правилами голосования в праймерис и доступной регистрации для каждого. Есть и другие заметные отличия. Это интересно. Нью-Гэмпшир Единственный штат не только в Новой Англии, но и на всем северо-востоке страны, в котором не господствуют демократы. Республиканская партия играет в Нью-Гэмшире заметную роль. Кстати, сегодня губернатор Нью-Гэмпшира республиканец. Под контролем республиканцев находится верхняя палата легислатуры, нижняя под контролем демократов, верхняя под контролем республиканцев. Крупнейшая газета штата Нью-Гэмпшир, она называется Нью-Гэмпшир Юнион Лидер, Юнион Лидер. Это не только прореспубликанская газета, это консервативная газета, дамы и господа. Давайте назовите мне второй штат, в котором крупнейшая газета не была бы продемократической. По числу жителей Нью-Гэмпшир на одном из последних мест в стране. По числу законодателей в Нижней Палате легислатуры Нью-Гэмпшир ⁇ чемпион. В Нижней Палате легислатуры Нью-Гэмпшира 400 депутатов. 400. Ну, например, в Калифорнии это крупнейший штат. В Нижней Палате всего 80 депутатов. В Нижней Палате штата Нью-Йорк 156. В Нью-Гэмпшире 400. И Нью-Гэмпширские законодатели работают на благо своего штата за спасибо. В течение двухлетнего депутатского срока они получают вознаграждение 200 долларов. Дамы и господа, можете ли вы себе представить калифорнийского депутата? или депутаты из Нью-Йорка, или из славного штата Иллинойс, можете ли вы представить депутата, работающего за 100 баксов в год? И вот Нью-Гэмпшир, нетипичный во многих отношениях штат, проводит с первым, привлекая к себе в сто крат больше внимания, чем праймерис в большинстве остальных штатов. Нью-Гэмпширу постоянно приходится отражать атаки других штатов, тех, которые желают проводить с первыми. До сих пор Нью-Гэмпшир отражал все атаки. Дамы и господа, разрешите предположить, в обозримом будущем Нью-Гэмпшир будет оставаться штатом первых праймерис. Вы спросите, почему? Вопрос, ответ очевиден. Этого требует закон штата. В Конституции Нью-Гэмпшира записано, я считаю, президентские первичные выборы следует устраивать, по крайней мере, на семь дней раньше проведения праймерис в любом другом штате. В любом другом, на семь дней раньше. Наступление других штатов приводило к тому, что время праймерис в нью гэмпшире постоянно сдвигалось. Ну, например, с 1952 года по, ш... по, ш... по 68 -й. первичные выборы проводились во второй вторник марта. В 72 году с первый вторник марта, с 76 по 84 в 4 вторник февраля. В 2012 году, совсем недавно, праймерис Нью-Гэмпшире проходили во второй вторник января. И даже обсуждался вопрос о проведении праймерис в декабре. Ну вот теперь Нью-Гэмпширские праймерис вернулись в февраль, вчера состоялись. Вопрос, надолго ли они вернулись в февраль? И в истории Нью-Гэмпширских праймерис есть интересные эпизоды. Вот несколько. В 1952 году президент-демократ Гарри Трумэн заявил, цитирую Трумэна, «Промерис – это очковтирательство, поскольку все решает съезд». Трумэн потребовал убрать его имя из бюллетеней для голосования в Нью-Гэмпшире. Просьба президента не была выполнена, и когда дело дошло до голосования, избиратели-демократы отдали предпочтение не президенту, а сенатору Эстесу Кифаверу. Спустя две недели Труман счел за благо отказаться от участия в выборах, поскольку понял, однопартийцы его кандидатуру не поддерживают. Это 52 год, через 8 лет, 1960 -е. Стратеги демократической партии рассматривали сенатора Джона Кеннеди как возможного кандидата на пост вице-президента, но никак не президента. Однако Кеннеди победил в Нью-Гэмпшире, сделал серьезную заявку на номинирование кандидата в президенты, и в ноябре он выиграл всеобщие выборы. В 1968 году президент Клинтон Джонсон получил в Нью-Гэмпшире поддержку 49% избирателей-демократов всего на 7% больше, чем сенатор Юджин Маккарти. Победа с минимальным привесом убедила Джонсона отказаться от борьбы за переизбрание на очередной срок. Мой самый любимый эпизод накануне «Праймерис гэмпшире произошел в 1980 году. Я с удовольствием рассказываю эту историю. Перед нью-гэмширскими «Праймерис» Ронни Рейган, Дал понять однопартийцам, что им следует считаться с его мнением, а не с мнением Джорджа Буша, который победил на кокусах в Аеве. За несколько дней до первичных выборов были запланированы в городе Нашуа дебаты республиканцев. Буш считал, в дебатах должны участвовать только двое – он и Рейган. Ибо только они претендуют на выдвижение кандидатом Республиканской партии на пост президента. Однако Рейган считал иначе. Он считал следует допустить всех претендентов. Их было еще четверо. В сопровождении этой четверки Рейган вошел в зал, где собралось более трех тысяч человек. Менеджер избирательной кампании Буша Джеймс Бейкер протестовал ситуация выглядела ну, совершенно некрасиво. Четверым претендентам это были сенаторы Боб Долл, Говард Бейкер, конгрессмен Джон Андерсон и Фил Клейн, им публично указывали на двери. Рональд Рейган не желал этого допустить. Он вышел к микрофону, чтобы объяснить свою позицию. И в это время главный редактор газеты Нового «No Телеграф» газета была спонсором дебатов Приказал оператору, выключи микрофон, выключи микрофон. Но не успел оператор выполнить приказ, как Рейган заявил, «Я плачу за этот микрофон! I pay for this mic!» Вот что писал Рейган в автобиографии «Годы спустя». Я цитирую Рональда Рейгана. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, Собравшиеся в зале, чье возбуждение уже достигло предела, разразились оголушительными криками, просто-таки сошли с ума. Вполне возможно, что именно в тот момент я выиграл дебаты, первичные выборы и выдвижение кандидатом в президенты. И интересный эпизод произошел спустя 4 года, в 1984 году, в ходе противостояния демократов, которые собирались бросить вызов президенту Рейгану. Это был сенатор из Колорадо Гэри Харт и Уолтер Мондейл, который занимал пост вице-президента в администрации Картера. В то время популярной была телереклама. Я напомню, тот из вас, кто жил... В середине 80-х в Америке помнит эту телерекламу, я ее напомню. Телереклама. Старушка купила гамбургер, показывает его продавцу и вопрошает: вы же биф! где же мясо? Так вот, выслушав в ходе дебатов очередное заявление Харта о том, что у него есть новые идеи. У меня новые идеи, говорил Харт. Мандейл задал ему вопрос. «Вы разобив?» После этого вопроса Харт мог распрощаться с мечтой о Белом доме. Итак, дамы и господа, давайте вернемся в завтрашний день. Точнее, во вчерашний, в праймерис. Мы с вами уже знаем, кто победил. Мы знаем, что первым был Крейзи Берни, мистер Сандерс, Второе место занял человек с труднопроизносимой фамилией, мэр Дамы и господа, если он станет президентом, я обязуюсь перед вами научиться выговаривать его фамилию. Окей, провалились вчера, пока Контас, госпожа Уоррен, Сонный Джордж, Слип Бейден занял пятое место. Итак, нам известен победитель вчерашних праймериз Нью-Гэмпшире. Ну дамы и господа, победителем не смог стать известный в Нью-Гэмпшире актер Род Оэбер. Этот господин не значился в бюллетенях для голосования. Секретарь Администрации штата Билл Гарднер отказался регистрировать его имя. Уэббер хотел зарегистрироваться под псевдонимом. Это, кстати, разрешается правилами. Но он выбрал такой псевдоним, который секретарь штата Гарднер счел неприемлемым для такого важного мероприятия, как президентский праймерис. Дамы и господа, господин Уэббер хотел быть внесенным в бюллетень демократических праймерис под псевдонимом Эпстайн не убил себя. Эпстайн did not kill himself. Республиканский праймерис в Нью-Гэмпшире вчера выиграл Дональд Трамп, как и четыре года назад. И вот четыре года назад он подтвердил заявление Сената, губернатора Джона Сунуну. Тот, кто выигрывает праймерис в Нью-Гэмпшире, Выигрывает президентские выборы Итак, дамы и господа Кто выиграет президентские выборы? Победитель демократических праймерис Мистер Крэзи Берни Или же президент Трамп Вот на этой вопросительной ноте Я расстаюсь с вами, дамы и господа Совсем не на большой период Будет перерыв на рекламу Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». А, ну, как обычно, в этом сегменте а, вы можете позвонить, набрать номер телефона в студии 847-400-5200. И мы постараемся ответить на ваши вопросы и выслушать ваше мнение. Алексей, все линии горят, поэтому давайте попробуем как-то их всех. Вперед! вперед давайте, вперед. уже Вперед! Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Алексей. А, Алексей, вы сказали о том, что э, кто выигрывает э, в основном в Нью-Геймпши, становится э, кандидатом в президент, который выйдет в финал э, на, э, в ноябре в основном. Вот, скажите, пожалуйста, вот э, нас ожидает э, супер вторник, а Майк, э, Майк э, Блумберг уже истратил сотни миллионов долларов. Будет ли шансы нарушить эту традицию, где Айо выбирает э, кукуруза, а э, Ньюгемпши выбирает э, э, президента? Это мой первый вопрос. И второй. Э, как будет ли, вот э, мы ожидали о том, что после импичмента наши сенаторы-республиканцы поднимут вопрос о э, расследовании дела. Э, Байдена выделил проведено это расследование. Спасибо. Знаете, я сразу начну со второго вопроса, поскольку у меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Я хотел бы, чтобы во всяком случае этот вопрос о том, как сын Байдена зарабатывал деньги, был бы поднят. Ну, во-первых, он может быть поднят в Сенате, потому что юридический комитет Сената возглавляет сенатор. Грэм и Сенат находится под контролем республиканцев, и этим делом должно, может заняться Министерство юстиции. Нам стало известно, что Министерство юстиции приняло к рассмотрению документы, которые находятся в руках Руди Джулиани. Опять-таки, одно дело принять документы, другое дело начать расследование. У меня нет конкретного ответа на ваш вопрос. Я бы хотел, чтобы расследование было. Что будет? Я, я не могу точно сказать. Теперь первый вопрос очень интересный. Значит, действительно, у нас на сегодняшний день, дамы и господа, будем называть своими именами, есть пять человек, которые участвовали и в «Кокусах» в Аеве, и в «Праймерис» «Нью-Гэмшире». Это Крэзи Берни, это Мэр Пит, это Эми Клобучар, это Покахонтас и это Слипиджо. Пять штук, и к ним добавляется, естественно, мэр Блумберг, который стартует супер-тюзды с 3 марта, когда будет праймерисы и кокусы, по-моему, в 15 штатах, в большом числе штатах. Значит, по общему мнению обозревателей, Блумберг станет одним из главных претендентов на то чтобы получить номинацию кандидатом в президенты демократической партии у человека денег более чем достаточно он седьмой в мире богач. миллиардов больше чем сколько у него миллиардов 34 54 неважно 52 миллиарда он грозится истратить до миллиарда долларов ну а деньги имеют значение, во всяком случае, для рекламы. И Не только, кстати, для рекламы. Его а, команда Блумберга сейчас, люди, которые ему помогают, причем помогают не просто волонтеры, а помогают за конкретные деньги, за зарплату, у него самая большая сейчас команда. Причем в таких штатах, как штаты, где а, и не синие, и не красные, то есть не республиканские, и не демократические, где... Возможность может выиграть и кандидат демократической партии в президент и республиканец. В таких штатах он уже основал, в каждом из этих штатов он основал по несколько точек, где работают его, работают его люди. В частности, я это хорошо знаю, потому что я живу в штате Северная Каролина. Наш штат принадлежит к числу вот именно таких, где победить может и республиканец, и демократ. У Блумберга уже есть три точки, три точки которые идут, ведут пропаганду. Причем, опять-таки, дело не в волонтерах. Наверное, у него тоже есть волонтеры, но у него есть деньги, чтобы платить зарплату каждому. Таким образом, Блумберга называют, я считаю совершенно справедливо, одним из возможных кандидатов на, на номинацию кандидатом Демократической партии в президенты. Дамы и господа, я советую всем, кто интересуется, начинать подсчет голосов будущих депутатов, которые будут поддерживать конкретного кандидата. Вот у нас с вами есть сегодня пять человек. Значит, после кокусов в Айви и вчерашних праймерис, мы знаем, это уже есть цифры, я сейчас вам цифры просто назову. Мэр Питт, Заручился поддержкой 22 делегатов, Крязи Берни 21 делегат, Покахонтас – 8 делегат, Эми Клабучар 7 делегат, и Слиппи Джо 6 делегат. 6 делегатов. Что, что это такое? Всего для того, чтобы гарантировать себе номинацию на пост президента, нужно перед съездом иметь. 1990 делегатов, которые тебя поддерживают. Вот давайте запишите цифру, кто интересуется, 1990. И после каждых праймерис и кокусов добавляйте, э, сколько, сколько депутатов имеет тот или иной кандидат. Значит, если кто-то из... Возможных кандидатов, повторю еще раз, Берни Сандерс, мэр Пич, Эми Клобучар, Элизабет Уоррен и Джо Байден, добавим им к добавим, добавим, Майкла Блумбега, шесть человек. Вполне может быть, вот это очень интересно, что ни один из шести этих человек, никто из шести, не наберет ко дню открытия съезда необходимую поддержку э, депутатов, то есть не наберет 1990 голосов. И вот здесь <свят>, начнется, может быть, самое интересное, то, чего не было, мы с вами об этом говорили две недели назад, не было с 1952 года, когда после первого тура голосования не будет избран кандидат в президенты конкретной партии, демократической партии. Вот это может случиться. После этого, после этого предстоит второй тур. Мы можем с вами быть уверенными на 99% из 100, такая у нас уверенность, что если, если даже Берни Сандерс прибудет на съезд в Милоке с наибольшим числом голосов, но без 1990 и он, естественно, не может быть избран кандидатом после первого тура, у него нет достаточно голосов, то во втором туре в борьбу вступают суперделегаты. Суперделегаты, которые в первом туре не голосуют. И голоса суперделегатов могут склонить, могут повлиять на выборы кандидата Демократической партии в президенты, и это наверняка не будет Берни Сандерс, потому что истеблишмент Демократической партии полностью его отвергает. Теперь, вернемся к Блумбергу. Мы совершенно с вами не должны исключать, что ко времени съезда Демократической партии в Милоке у Блумберга тоже не будет необходимого числа голосов делегатов съезда. Но если... Решающее слово на съезде будет принадлежать суперделегатам, а Блумберг будет вторым после Сандерса перед съездом, то почти наверняка, опять-таки скажу, с 99% уверенностью мы можем с вами предположить, предсказать, что суперделегаты поднимут Блумберга, а не Сандерса, потому что участие Сандерса как кандидата Демократической партии, по мнению... ну скажем так, абсолютного большинства политических обозревателей, не только сторонников Трампа, но и совершенно левых антитрампистов, они считают, что кандидатура Сандерса – это наверняка поражение от Трампа. С Бло о Блумберге они так не говорят. Поэтому вполне может быть, что мистер Блумберг, который не участвовал в кокусах в Айеве, где собирает кукурузу, и не участвовал в праймерис в Нью-Гэмпшире, в штате, который выбирает президента, вполне может быть, что именно он станет кандидатом демократической партии на пост президента. Нас ждут очень интересные события, дамы и господа. Вы даже себе представить не можете, что произойдет в городе Милоке, в городе, если Сандерс прибудет на съезд с наибольшим числом голосов, но будет торпедирован голосами, э, ультра, голосами суперделегатов. Что будет в Милоке, предсказать трудно. Спасибо большое за вопрос. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий звонок. Их очень много. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый а, вы, день. Знаете, Алексей, скажите, пожалуйста, почему Нью-Хэмпшир так влияет на выборы президента? Почему считается, кто выиграл в Нью-Хэмпшире, тот э, выиграет на президентских выборах. Ведь вы, Как вы сказали, это небольшой штат и, как сказать, э, э, очень э, республиканский. Почему это такое влияние оказывает? Еще один вопрос. Э, в конституции нью хэмпшира вы сказали, они должны быть первыми. А почему же Айова имеет э, первенство? То есть сначала идет Айова, а потом Нью-Хемпшир. Нет, во-первых, я начинаю на второй вопрос. В Конституции Нью-Гэмпшира говорится не о кокусах, а о праймерис. А его первые кокусы. В Конституции Нью-Гэмпшира говорится о первых праймерис. На кокусы Нью-Гэмпшир никак не реагирует. Теперь, что касается, почему Нью-Гэмпшир такой попу популярный, <coughs> прошу прощения, не столько популярный, как часто выдает президентов. вы знаете, Легко сказать, это традиция. Что главное? Для политика главное – уверенно стартовать. Причем важно стартовать, если вы уверенно стартуете, то вы становитесь в глазах многих избирателей самых разных штатов, становитесь лидером. А на лидера очень часто ставят, даже в том случае, если перед началом соревнований, перед началом гонки Конкретный политик не считался лидером, но вот он выиграл в Нью-Гэмпшире, этот штат был в центре внимания всей страны, потому что это штат первых праймерис, и вот победив в Нью-Гэмпшире, он как бы заручился поддержкой тех, кому еще только предстоит голосовать, он выбился в лидеры, а избиратели любят поддерживать лидера. Поэтому первый штат, таких бы размеров он не был, он очень важен, он привлекает общенациональное внимание, общенациональный интерес. Такого интереса, как штату Нью-Гэмпшир, нет ни в одних других праймерис, хотя, например, конечно, скажем, в штате Южная Каролина, окей, okay, праймерис привлекают внимание, потому что большинство избирателей, особенно среди демократов, там черные. Все это важно. Штат Флорида важен, штат Техас, Калифорния, Иллинойс, Нью-Йорк. Но это не первые штаты. К первому штату привлечено внимание. Победить в первом штате – это сделать заявку на победу, показать всей стране, что я могу быть лидером. Вот поэтому... Люди, которые побеждают в Нью-Гэмпшире, часто становятся кандидатами своей партии в президента и часто побеждают на выборах. Спасибо, Алексей. Спасибо, принимаем звонок. следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вы, в принципе, Добрый описали, день. А, вы, вы описали а, Сэндерса и Блумберга. А, а что вы думаете о Он, а, вообще, Вы считаете, что у него есть реальные шансы? Или это проходная пешка? Знаете, с, с, с мэром Питом история такая. Ну, я не говорю о том, что молод. Бог молод. Кеннеди был молод. Обама был молод. Дело не в молодости. И даже не в том, что он мэр небольшого города. Мэр Пит гомосексуалист. Скажем, для меня, человек, так сказать, скажем так, в современных взглядах, для меня неважно, с кем кто спит, я сужу о политике по его делам и по его обещаниям, по его, ну никак по тому, с кем он спит. Окей. Okay. Но это я. Больш... многих избирателей страны, избирателей, которые об этом не говорят открыто, потому что говорить открыто это как бы не принято. Мы живем в третьем десятилетии 21 века, мы должны относиться ко всем одинаково. Они идут опросы, он даже не называет ПИТа или называет ПИТА, неважно. Но когда дело доходит до голосования, то э, многие американцы, особенно религиозные американцы, верующие христиане, верующие евреи, верующие, я не знаю, мусульмане все, для них кандидатура э, мужчины, который женат на мужчине, их кандидатура абсолютно неприемлема. И что удар по мэру Питу еще что это совершенно неприемлемо для мужчин афроамериканской общины. Причем об этом уже есть сведения, сведения в печати, сведения по телевидению, когда афроамериканцы черные мужики прямо говорят, что они не будут голосовать за мужчину, который женился на мужчине, понимаете? Поэтому я рассматриваю шансы мэра Пита как просто-напросто минимальный Шансы я рассматриваю небольшие шансы и в гонке демократов, потому что в гонке демократов громадное влияние оказывают афроамериканские голоса, но они и на всеобщих выборах оказывают громадное влияние, но ну, а в гонке демократов тем более... За него не будут голосовать черные, поэтому его шансы стать кандидатом демократической партии в президенты минимальные, а шансы победить Трампа вообще таких шансов нет. Спасибо да, за Спасибо, Алексей. Давайте примем еще один звонок и на этом будем заканчивать. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, господин Орл, пусть скажет свое мнение в отношении новой волны, которая шумиха вокруг Стоуна, отставка этого прокуроров и так далее. Я слушал выступление Бара, оно мне очень не понравилось. Буду слушать. Спасибо большое. Окей, у меня есть совершенно определенная точка зрения на это. Значит, дамы и господа, если поглядим... Людей сажают за изнасилование, за изнасилование. среднее наказание меньше 4 лет. Людей сажают за вооруженное ограбление, среднее наказание тюремное около 4 лет. Этот человек, этот человек, он обвиняется, он действительно лгал э, на показаниях, он лгал э, под присягой. Это наказуемо, наказуемо. Но давать за это наказание, за, за, это, за это преступление 7, 8, 9, 10 лет – это абсолютное безобразие, не говоря о том, что масса людей, назову Хиллари Клинтон, которая лгала под присягой на показаниях в Конгрессе, бывший директор ЦРУ лгал на, под, присягой, на, за, под присягой, давая показания в Конгрессе, и таких людей масса. Они вообще даже не привлечены к уголовной ответственности. Я считаю, что это наказание, которое Стоун, ну максимум год, полтора года, но ну, 7-8 лет это абсолютное безобразие, абсолютное безобразие, я согласен. Окей, эти прокуроры отказались, ушли в отставку или что-то, это их личное дело, но они не имеют права. Они не имеют морального права давать человеку, который виновен во лжи под присягой, приговаривать его к семилетнему, к семилетнему сроку тюрьмы. Это безобразие абсолютное. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами ровно на неделю. На неделю, через неделю мы будем говорить с вами о том, как мистер Трамп, Дональд Трамп, ведет борьбу за голоса афроамериканцев на предстоящих выборах. Я прощаюсь с вами, дамы и господа. Всего хорошего и будьте, будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей. Вам также. Будьте здоровы. Всего вам хорошего. Интересных просмотров дебатов. Не дебатового. А... Ну и посмотрим, во что это все выльется. Всего хорошего. До следующей среды. До свидания.